Осенний ритуал. Делайте это в хорошем настроении, потому что это осенний денежный ритуал. Итак, возьмите несколько листочков, которые вам понравились, и пригласите их домой. Дома положите на видное место. Это может быть рабочий стол или кухня, где вы чаще бываете. Рядом положите блокнот и ручку, и в течение трех дней пишите все. Все негативные, разрушающие мысли, убеждения, привычки. В общем, все, что вам придет в голову, которое, как вы считаете, вредит вам и мешает приходу денег. А остальное мы расскажем вам через три дня.